всем привет с вами снайперы. я в этом видео покажу как скачать и установить кряхнутый бандикамп для этого нам надо зайти в браузер на вот это вот на этот сайт ссылка будет в описании и нажать скачать сервера это крях на бандикамп так вот нажимаем скачать сервера Эво. так ждем 0 секунд. Так. Так, вот у нас качалось. Открываем. Дыхание Мэн, это не обращайте, это сайт рекомендует Так. Вот у вас папка бандикам вы нажимаете сюда сейчас вот вот тут вы устанавливаете бандикам когда установили все вы убираете галочку вы не открывать его вот галочка убираете и все так теперь нажимаем вот у вас значок появился бандикама нажимаете его и правой кнопкой мыши нажимаете свойства э, ярлык тут ярлык вот расположение файла так вот у вас бандикамп открылся, да теперь заходите сюда заходите в кряк и вот эти вот э, э, вот эти вот рамки переносите э, в папку Бандикам переместить замены. Я, конечно, не смогу переместить, потому что я уже перемещал, видите, вот, вот те программы. Ну все, там, нажимайте переместить замены и без, обязательно и и все. И все. И у вас бандикам, вот. У вас тут так. Так вот, все, вы запустили его. Ну давайте откроем его, вот, смотрите. Так. Вот, вот у вас открылся бандикам. Тут уже нету надписи, не зарегистрированы И я немножко там расскажу, как им пользоваться. Так, для этого цель, цель это у нас вот эта область экрана, это снимает весь рабочий стол окно дир директис опенбил это чтобы снимать игры так папка вывода это куда вы будете свое видео там, не знаю там, можете в какую-нибудь другую папку все или да так расширение ну, можно расширять окна так Настройки. Тут настройки звука. Основные свойства вот. А тут клавиши это шоп-старт. Это пауза. Ну, сами знаете всем пока, с вами был Влад, до новых встреч, до свидания.